и экономьте на своих покупках. Всем привет, с вами канал Китай Стал Ближе и я Владимир. И сегодня у нас на распаковке две посылочки. Пришли две посылки. Что в этих посылках я не знаю. Здесь вот чувствую, что какой-то чехольчик, какой-то чехольчик. А вот здесь вот вообще не знаю, что такое. Total Glass, Total Glass. 5 долларов 98, 92 грамма весит. Давайте откроем ее, поскольку посылочка неизвестна. И посмотрим, что же там внутри. Трек номер не отслеживался, поскольку я еще не успел определить, что это не знаю, сколько это шло. Мы сейчас откроем, посмотрим и узнаем. Остаем. Да, это у нас наволочка. Это наволочка на подушку. Заказывал я ее совсем недавно. Даже сейчас могу посмотреть и сказать, когда я ее заказывал. прямо вот, совсем-совсем недавно. 1 января. Заказал я ее 1 января. Видео я снимаю сегодня, 22. -ое. Вот представьте себе, 22 число... А уже дошла эта наволочка. Давайте откроем и посмотрим. Очень плотная ткань. Прикольный принт. Прикольный принт. Но не знаю, как, как на цвет вкус и запах, как говорится. Открываем. Ткань мешковина. Ткань мешковина. Давайте откроем, где тут. Есть молния. То есть все это дело на молнии. Краской не пахнет. Краской не пахнет. Посмотрим, как будет после стирки, но прикольно, выглядит, конечно, классно. Нравится и этот фильм, и эти актеры, так что это я купил жене. Кому такая вот понравилась, там много, очень много разных всяких наволочек и разных размеров. Вот, заходите, смотрите и покупайте, и давайте заодно посмотрим, что же у нас во второй посылочке. Блин, прямо очень понравилась, интересная такая вот наволочка. А здесь у нас чехольчик, здесь у нас резиновый чехольчик, чехол на телефон Mi 4, это чехольчик на телефон Mi 4, чехол сам по себе офигенный, классный, резиновый, блин, прикольно, прикольно, но к сожалению нету этого телефона, от него я отказался, отказался потому что он 5 дюймовый экран, а жене я хотел заказать 5,5, и идет из ZTE с 5,5 дюймовым экраном. А вот этот чехольчик я могу кому-нибудь подарить, могу кому-нибудь подарить, у кого есть такой телефончик, можете мне написать и я вам отправлю его. Вот такое было сегодня коротенькое видео. Кому что понравилось, заходите в описание, заходите в описание, смотрите ссылки на товары и приобретайте. Но ну, вот эта подушечка мне очень понравилась, точнее наволочка на подушку просто обалденная, классная, прикольно. Ну а с вами был канал Китай Стал Ближе, был я Владимир и всем пока!